Дорогие друзья, сегодня на нашем канале я представляю работу по электрофизике и электрохимии. Значит, но в каком плане эта работа? Это работа, которая связана с иностранным эквивалентом технических терминов на русском языке. Я уже говорил такую вещь, что значит, в Китае 220 фирм, которые занимаются разработкой, Оборудование для электрохимической и электрофизической технологии Значит, в мире выпущено более одного миллиона электрорази... электроразионных станков. Э, можете себе представить, какой огромный, какой огромный пласт технологического применения в современном, в современном мире имеют э, технологии электрохимии и электрофизики. Ну, первое, что они, что возможно получать с помощью этих технологий. С помощью этих технологий можно получать э, точнейшие поверхности, которые невозможно получить э, э, другими, другими методами. Ну, при, к примеру, для электрохимии это глубокие отверстия, которые получаются э, кри, сложной криволинейной формы, допустим, э, э, допустим те же те же самые зубчатые колеса Значит, внутри внутри объема материала можно получить профиль зубчатого колеса на достаточно глубокую высоту вы скажете это можно будет получить но получить такой профиль с такой высокой точностью и убрав все заусенцы которые имеются, имеются внутри это достаточно сложная технологическая задача которая как правило другими методами с трудом решается что интересно что на сегодня мы видим что технологические методы электроразионной обработки электрохимической обработки значит, начинают уже конкурировать между собой то есть если в первых лекциях я вам говорил что электроразионные обработки Электроразионная обработка это та обработка, которая, ну скажем, сколыхнула то, то противоречие, которое, которое формировалось между а, электрическими методами или методами электрофизическими, электрохимическими методами и просто механическими методами. То есть во, уже тогда возникло противоречие. То сейчас мы видим, что... А, Противоречие возникает уже между э, методами электрохимии, и, ну, классической в электрохимии, да? Значит, и методом, методами электрофизики, эрозионной обработки. И что интересно, в отдельных случаях скорость электрохимической обработки в шесть раз больше, нежели э, э, стандартной электрофизической, электрофизической обработки, электроразионной обработки. Вы скажете, а, да, да это, это полная ложь. Нет, уважаемые коллеги, вот смотрите, пожалуйста, современные, современные источники литературы, современные, современные сайты тех, тех фирм, которые, которые занимаются этими процессами, и там вы это все найдете. Значит, и со своей стороны я хотел бы сказать следующее для чего мы изучаем термины которые как, на англии именно мы изучаем эти термины по электрофизике и по электрохимии на английском языке ну для чего казалось бы ну пусть они занимаются там значит а мы будем здесь заниматься и закроемся за забором и и от друг, а друг друга не будем слышать ничего ничего подобного значит всегда необходимо знать то, что делают ваши коллеги или конкуренты. Понимаете, это, это очень важно. Это очень это это очень и очень важно. Ну, по себе я могу сказать, что прошедшая конференция в Германии очень обогатила меня. Ну, во-первых, с точки зрения словарного запаса иностранных слов и специализированных иностранных слов английской английских mm. эквивалентов на наших терминов. Причем я не всегда, признаюсь честно, я не всегда точно знал эквивалент, эквивалент нашего mm. нашего технического термина анг, английскому термину и в этом, в этом случае возникало недопонимание и э, ты себя чувствовал совершенно, ну скажем, ты себя чувствуешь э, абсолютно не в своей тарелке. Необходимо, э, необходимо набраться вот этого э, э, терминологического, терминология, это, это называется физикл. Э, э, and electrophysical and electrochemical terminology. Вот этой терминологии. Если ты ее не знаешь, если ты не знаешь, как называется поверхность по-английски, если ты не знаешь, как называется шероховатость по-английски, или ямки по э, ямки, то тебе достаточно... Нет, конечно, ты, э, ты э, рассматривая фотографии, смотря... На видеопрезентацию ты понимаешь, о чем идет речь. Почему-то э, техническое образование никуда не вытравишь. Как, как бы базовое образование, оно в тебе, э, так сказать, на то и тебе и дано. Но для того, чтобы пол, э, в достаточной мере хотя бы на 8, на 70, на 80, а иногда на 90% понимать э, самые современные тенденции развития электрохимии, электрофизики, извольте, вы должны представлять себе, ту терминологию, которая пользуются вот эти специалисты, которые в этой области э, имеют э, по 30, по 50, по 200 научных публикаций, значит, в скопусе э, и так далее, значит, в самых современных журналах. Вот, Поэтому э, и, и общаются со всеми, э, так сказать, э, узнают научные новости, научные новости мгновенно узнают, из самых разных уголков, уголков нашей земли. Вот. А это очень важно. Почему? Потому что бывает вот, ну скажем так, вот технические решения, которые применяли мы до этого, да, технические решения там, с расположением трубкой, с формированием плоской, плоской струи, значит, они кардинально отличаются от того, как пользуются наши коллеги. Они совершенно по-другому формируют эту техническую задачу и решают эту техническую задачу совершенно по-другому, как мы. Хуже или лучше, это вопрос второй. Но то, что делают они, значит, ну, на выходе может быть это очень близко, как бы по результату, да. Но конструкция приспособлений и тех устройств, технических устройств, которые пользуются наши коллеги за рубежом, она другая. Значит, значит, есть другой технологический подход, значит, есть другой технологический взгляд на эту задачу. Поэтому мы с вами стараемся что сделать? Для нас важно не скопировать у, у наших коллег вот, эту, вот это решение техническое, да, а это техническое решение проанализировать, проанализировать пропустить вот через себя... Дать этому, дать этому техническому решению отстояться, значит, посмотреть, какое техническое решение мы выпол... изготавливаем, выбрать из этого наиболее лучшие и самые сильные стороны, объединить для того, чтобы получить результат. Ну, я думаю, что не нужно скрывать того, что наши коллеги пользуются приблизительно таким же, такой же методологией методологии такой же, такой же методологии которая направлена на изучение и поиск как технических решений так и результатов результатов того что получено потому что это очень интересно посмотреть а люди насколько насколько они глубоко, глубоко проникли вот в эту вот эту техническую задачу это то есть, ну, скажем, если, если ученый, можно сказать, что он глубоко проникает внутрь, да, спортсмен высоко прыгает, да, ну, или э, вот, поэтому это то же самое где-то. То есть, э, близкие понятия, когда э, ты достигаешь вершины, ну, может быть, это не, не в виде прыжка, но это виртуальный такой прыжок, да, но когда ты когда ты настолько глубоко вот разобрался в предмете, чтобы получил и получил какое-то тех, техническое решение, получил какой-то технический результат, значит, я вам уже говорил, что для того, чтобы для того, чтобы создать. Значит, ну, не, не могу вспомнить, значит, э, как, какую задачу, но как одна это как ее. при решении космической задачи американцы пользовались услуг, услугами 20 тысяч фирм. Представляете, насколько глубоко они э, с разных сторон пытались решить эту задачу и ставили э, огромным количеством фирм решение вот этой задачи. То есть, э, ну, мы понимаем, что в целом, раньше был термин такой, значит, от массовости к мастерству, от массовости в спорте, в спорте к мастерству.